Здравствуйте, дорогие друзья. 1 мая мы делали автопробег по городу Кунгуру. Автопробег. Ехали себе, ехали. И вдруг откуда ни возьмись, появилось физическое лицо, которое начало фотографировать наши машины и нас. Ну, мы сначала подумали, что это внук ветерана Великой Отечественной войны и хотел показать деду знамена, под которыми он воевал. Ну, потом мы поняли, что это патриот Российской Федерации. Ну, видимо, этот патриот позвонил в МВД. И приехали сотрудники ГИБДД, Но после того, как сотрудники ничего не смогли предъявить, мы поехали дальше. Смотрите ролик внимательно. Кто вы вообще есть? Сказал, да. Правда. Правда. Я свободный гражданин Российской Федерации. Да? Да. А когда вы принимали Российской гражданство? гражданство? Вы за заявление? За я вам не обязан Нет, не Нет, с праздником! С, вами, с праздником С праздником. <музыка> Примите заявление, я. Да? А? Принял. Примите заявление. Я не принимаю заявление. Приезжайте а в, в отдел, отдел там пишутся все заявления. Давайте вы их принимаете. Я не принимаю заявление. Вы не полиция у нас? Во-первых, я просто на машине здесь... Нет, вы не полиция. А полиция по статье по федерального закона. Полиция... Что вы называете? Можно ваше удостоверение. Я в любом случае... Вы не принимать заявление. Мне в курсе? Представьте себе удостоверение, покажите ваше. Вы же далее кучкой ходите. Позор по должности. Вы видели? Отходите Отойдите от меня не, на полтора вы же, метра. Вы же ко мне подошел, я между меж под меж меж собой стоите тоже. Мы нормально Позор стоим подолжить. на полтора. Не надо махать и с ним. Вот мы будем приказывать. Я отошел. Вот отходите. Мы стоим на нормальном расстоянии. У нас нормальное расстояние. Вам хочется поскандалить, что ли? Праздник. Тогда вы вот, страй, чего тогда стоите, сказали, для чего тогда стоите? Для чего вам надо это? Все не принимаете заявление, да, стажер? видите, вы я стажер, так что вы что меня вы тоже поймите. Но вы стажер-то должны стажироваться у кого-то, правильно? С кем-то должны ходить? С Сашей? Видите, у нас сейчас усиление, сейчас всех ставят подряд. Сотрудников не хватает и стажеров ставят. Интересно, как то у вас. Подъехала полиция. Нас тормознули. Перекрыли дорогу. Стоят. А? <музыка> <музыка> Ч ⁇ че? Нормально? Да нет, не... Да, Видишь, да. На на на на на вы стоите на заболеть. Я не по Или советскому? По-моему, по чтобы было. Две Ребята, вы оружие Вы знаете, что вы Давайте ну, что хочешь? А, как он говорил? А как я... Ну, можно его? Ну, я в не вижу... В выборнике ничего не защищает. Ну, зачем история только? Вы сами знаете прекрасно. Ребята, мы хотим мира, но мы сейчас в оккупационной стране. Вот эти нам что сделали. Народ весь по домам распихали. Ну, это же не дело совсем. Нас в концлагерь запихали, и мы все это все терпим. Нет, нет, хотя все это не по закону. На идет? А? В идет? одном законе не написано, что сейчас идет... Чест, не объявили. Ничего не, не, не объявили. Ну вот, ездили нормально, спокойно. А сейчас просто комментируем. О, на проезжей части нашу машину перекрыли. Разве не Российской Федерации? Жабры делайте и, строить, и люди. на свою территорию Конституцию не читали 67-й статью, где у вас находится Российская Федерация. Под да, да, да. Пожалуйста, частный, там командуйте, как хотите. Пара, а с 41-го года у нас никто не отменял военное положение. А? Я, Я не имею не право не защищать свою родину. Любыми средствами.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 мы я один знаю, один я взял. Взял. И мы так должны с ошейником выходить. Мы свободны. Согласно третьей статье такие, вы усиляете наши права и свободы. Вот То, да, что да, делают, да, газеты, газеты, газеты, они не нет. имеют права. Газеты, газеты. Газеты, они да, да, не пишут законы. Вы мы работаете мы за по законам, а не по этим. Как расходный материал. Стой, стой, пускай. А то что опять поехал Поехал все или что сейчас разговариваю там тот -то сообщил короче туда это что ли? ну так да, сообщил что-то там что вот скопление людей там будет ничего нельзя скапливаться федерального закона нет правильно официального что нельзя самоизоляция так так называемая самоизоляция я документы все в плане тут спрашиваю спрашиваю давайте со мной разговаривать за я председатель исполнительного комитета. Надо начать документы всех собрать, а потом будем разговаривать. Ну, давайте отдавать, давайте не будем собирать, а по одному. Вы проверяете, хорошо? По одному человеку. Нет, давайте вы сначала. Участковый допускал. Я вот документы буду. У меня некогда. Я вас спрашиваю. Вот мы задерживаем? Мы задержаны или нет? Ну да, пока временно здесь поездить. Нет, давайте да, протокол составляйте. Нам нельзя, да, он сказал? Да. Покидай. Мы задерживаем? Инспектор. Инспектора. Инспектора. Инспектора. Инспектора. Вот они создают сами толпу Всех собрали нас да, да. Мы по машинам сидели, они нас всех собрали Знаю, еще не знаю. Сейчас посмотрим, что. Знаю, сейчас посмотрим. Зиономия, наверное, не вышла. Питер не смеется, скажи. Потом, поймешь, когда вас прочипируют, всех прочипируют. Но вы на первый раз в очередь будете чипировать. А люди, когда будут чипированы все, все под контролем будут. Вы не нужны будете. Вы не думаете об этом пока. Леонид, нападежи. Я там онлайн прямая трансляция. Я застеглюсь. Чего но... у тебя прямая? Я Думаю, что я. Это? Давай. Ждем подкрепления. Кто-то подъедет? Навон ну, должны. Инспектор, у вас еще пять минут. Потом мы на горячую линию звоним. Следующее время На ком приехали? основании это? Подождите, подождите. Мы стоим сейчас. На ком основании вы будете брать документы у кого-то. Не кого-то останавливали вы? Вообще бред, это просто бред получается. Я, я ничего не буду. Да, конечно, конечно, что-то уже все и праздники. и это... еще 9 мая, хотят забрать это уже. Вообще какой-то беспредел получается. Праздником вас? Мы знаем, что... Тоже, а нет, тут поздравления с праздником, там все. Да. Сейчас они, блин, скажут вам расстреливают нас, и все, мирные граждане, да вы будете не, расстреливать, не. ну а что это, уже к этому идет все. Так, мистер Да, 51 статья. 51 А что они хотят? А что они вот это, вот это что такое? Это чем они Ну расписываться никто не а будет. Расписываться вот расписываться, эти объяснения, они просто пустые смелось будут. Смелось будут. А? Да не, не, нет, нет, кеша, что-то 51-го даже статья. О просто опросить, опросить, чем и чем мы проехали все это. 1 мая Я, сегодня. 1 мая. Вы разве не знаете? Ну, а в чем дело-то? Что, видишь там мы празднуем свой там, праздник позвонили это ваше постановление Карантин неведенный. как Губернатора кто? Губернатор у нас Кто такой вообще губернатор? мы празднуем 1 мая. Это все правду первое. Как бы. Я знаю прекрасно, что. Вы а кто тогда. Вы знаете, прекрасно, что как бы, есть, опасность пандемии существует. Прекрасно, знаете. Вы... Какая поднимая? Ну, Мы не знали. Италия, быть, видели, это... в Италию видео смотрели. Я еще показываю. Я прямо лично человека знаю, кто снимал вот, улицу на. Вот много кто читал. Как рыбы на улице стоял. И даже люди не уходят на улицу, чтобы попрощаться. рыбы то зачем стоят? Ну, потому что люди, вот как раз таки люди, вот это. Италии же самая страна, как бы, удобная для. Именно людей старшего возраста люди-то едут, ну там спокойно, там хорошие mm. там хорошие условия. А у, а у меня есть, у меня хорошая развитая медицина. У меня есть другие э, данные, что больницы все пустые. Понимаете, если бы была объявлена пандемия и реально это было, правительство объявило бы ЧС или ЧП. Этого не сделано. Сейчас введен режим особой готовности показать. Да, да, да, да, да. Это не ре... закон, это постановление. Это ну ваше вы постановление. Вы вот хотя бы Но. себя поберегли бы немножечко. Понимаете? Мы, мы бережем. Мы, мы Вы как а раз люди, которые в возрасте, Вы как раз сама опасная категория граждан. Все, что. есть хроническое заболевание. мы абсолютно здоровые люди, как об этом. Даже я в этом не уверен, допустим, присягаю. Потому что я каждый день работаю, сразу люблю сейчас. Хотя то есть и руки мажу у меня с собой два вида с разных э, противовирусных препаратов серьезных. Вам потому что я вы себя берегу. Не нет. Подождите, нет, нет, народ, нет. Как раз таки. Ездили. Потому что знаете почему? У меня двое детей, думаю, и жена. Я домой не хочу сразу кричить. Я даже готов сам от них изолировать. А Но это у нас вы... в силу того, что. Вы уверены, что она есть. То есть бронеку вам, да? Вы хотя бы я пола... вот больше в этом вы уверен, вы чем в том, селили. что вы мне сейчас говорите. Самоизоляция. Я, я. я в этом больше уверен. Вопрос, самоизоляция это что? Ну, как бы я, ну, я, каких... я. Я для себя это вижу как? Я тебя вижу, как в себя поберечь, что вот самоизоляция добровольно. В каких законах это прописано? Что, что? самоизоляция добровольная Нас Конечно, никто да. не имеет права заставить. Вот самое слово самоизоляция. Где в законах прописано? Что такое там, например, ограничение, ходить в масках, сидеть дома, куда-то выходить, не выходить? Самоизоляция, что такое? Ну, закон, закон о самоизоляции нет, закон вообще нет, есть Самоизоляция, что ну, ну, а это такое? На данном месте есть распоряжение термин, губернатора термин А это распоряжение это. закона? Вас... А это закон? распоряжения губернатора? Ну на местном уровне, да? Нет, это не, нет, закон. это не закон. Есть законы. Конституция. Я сама помню, да. что человек должен соблюдать что? На правоте движение, право, я помню статья Человек его права и свободы являются высшей всех. А пятьдесят пятую дальше носителем суниверситета является единственным источником власти Российской Федерации и ее национальный народ. Мы что, не народ? Мы. А прочитайте 55, так, если я не ошибаюсь. Дальше, 27-ю статью берем. 27. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирая место пребывания и жительства. Вы, вы нас сейчас задерживаете или как? Я нет, с просто чаще. Нам можно ехать? Нам можно ехать? Я, понимаете, всей да, а? федерации это первый, самый первый документ, который защищает права наши. Ну, нам Я можно ехать? вам про другое Россию. говорю. Россию. Я вам про другое сейчас говорю. Ну, если сейчас а, у вас, какой-то, допустим, понятие о том, что это все надумано. Я, честно говоря, меньше верю вам, чем верю больше, как бы, ну, средства массовой информации. То, может. то что, мая, то, чего нас хотят поберечь. Поберечь нас ма... хотят. Нас людей, там, мы юровей… вас мы хотим... Но, можно это? Я, вижу вас, в первую очередь, как бы, ну, как то может быть в но я уже... уже в маски. Нет, как раз таки маска, меня и слышите. Как раз таки маска, она сейчас больше на 20 от меня, чем наоборот. бы я их mm, не... А я там вас больше чем вы меня. Мы вас Я Вы меня больше. Почему? Если я вас не Мы. Ну ладно. Вот я с вами тоже соглашусь. я тоже не ищу. Понимаете? Они тогда будут. однако, распространение оно происходит. Знаете, как народ не принял? Вот. Первых. Это, я знал, я. Просто... Это а, очень быстро. Просто... Только в а стоит группе, в СМИ сказать, армией, но быстро... А. Почему? Да, оно, но, потому... Что там у тебя? Не писали? Чербака там. А? Да, Чербака. Уже больше он 20 минут тебя держит. Видишь, приказов уже не Тридцать 38 минут тебя держит. Можешь звонить, в принципе, на горячую линию и говорить вы нам скажите одно единственное: мы задержаны или или можем ехать? Или можем ехать? Я же вы видите, что я инспектор ГИБДД. Да. Ну, вот больше, чем как бы, ну, инструмент полиция, конечно, министерство, про то, что. Все... ГИБДД. А как бы беретру на тебя что? Нет, ГИГ государственная была. Сейчас государственное. Сейчас мы. Государственная института за... безопасности и дорожные. Не государственно. Не государственно. Вы, вы в налоговой. Вы в налоговой зарегистрированы. Как частное предприятие. О, о, о. Вы не верите, о, что ли? Да. Вы не верите? Да. Зайдите на официальном да. сайте, да. На официальном да. сайте да. все это есть. Это интернет-интернет. с вашего официального сайта. Да. Даже да. Зайдите. Зайдите. Зайдите. зайдите на интернет. Газетка, где есть там? На ваш официальный о, сайт. О, о. Я ценю свое время лично. И Российской Федерации. Так что. Простите меня. Сейчас я вам скажу. Да. Век живий, живи, век, учись, Видишь, чтобы головой не заболеть, там не в ту сторону. А так, так я... нет, вы головой нет. не заболеете, вы просто на. Ребята, главное, не давайте вакцинироваться. Вы, потому что первые стоите под ударом. Первое. Не давайте да, вакцинироваться. Это, это, да. это, это, это, это что с нами было-то? Если а вы... через... а ну, это как, вот, вот вам чип, а, а, а, чип, а, чип, чип, чип это в догонку, а вам ведут вот именно вирусы. А, вирус, это это вирус именно это вот. Да. Это не смех. Ужасный. Я послушаю вас, у нас, насколько зубы мигосударства, да? Да. То есть У я вас не зонге, зонге, я. Да, потому что люди. С вами было... я уже знаком уже. Да, да. Про Я вспомнил ваш возить сейчас. Ну, мы общались с ним, да? Вы мне как начали мне там. Про что? По СССР? Да, правила Женя нарушил человек, да? Помнишь, да? Да, да, да. Нарушили? Ну, я нарушил... Я же в вашем возрасту Женя сделал, что поговорил, вы осознали. Я правильно. Я сказал, можно сказать. Мне Витан, это человек пол Я старший лейтенант. Вот, вот, Он нарушил правила. Бывших не Он же, бывает. Да я нарушил <связь> <связь> Знаете, да? Что-то услышали с краешку, зашли, в видеолог, ввязались. что пришли, непонятно. Все нормально. Все <связь> <связь> нормально. Мы с вами. Мы с вами да. Я нормальный человек. То, что мы защищаем... Вот мы у вас спрашиваем, вы, вы задержаны или нет? Ну, мы не, а а а не, не э, можем ехать. Я зашел да. вас с я вас потрогал, вы против права Мы можем правы, правы, ехать на машине дальше или Смотрите, вот я, мне интересно стало, я написал запрос, если у них Подожди, подожди, я вам Я вас спрашивал, у вас здесь какой-то есть старший мужчина? или нет? Вы здесь собрались, у вас какой-то есть? Ну, человек, который, скажем так, как-то вами смотрит. Все-таки с вами. Давайте с вами потом пользуемся. Я всегда Владимир. только... Павел Владимирович. Ну, я приехал сюда. Мне интересно выяснить. Я понял, зачем вы все приехали. Я зваюсь, с сам, вами более близко познакомились. Я представляю, вам выписали. Поняли? Ну, я уже, если кто меня пытается... Что-то мне вступает в голову. Я, Давай вступим. Давай без этого. Без, да, я я без, этого, без да, я я тюхи у меня всякого. Я вас чем-то убежден. Конечно, вы Сколько, в тюхи... сколько, в сколько вы раз тоже мне Сколько раз. Сколько года раз. Не нужна тюхи? Нормально. Я Я спущен. Я спущен. Я спущен. не не Пожалуйста, у меня придется... Да-да-да. <свист> кто вас ограничил передвижение? К... <свист> нет, мы сейчас можем, нет, мы сейчас можем ехать или это, нет? Это же, это не понимаете. Я вас сейчас просто перешел, чтобы понять, с кем я общался. То есть, кто, что у вас за организация и так далее. Хорошо? Конечно. Далее. Знаете же прекрасно, для чего? да да Для чего? Как, это вот, меры скажем так скажем. Ну да, неудобно, Для многих неудобные. Для обычных семей неудобно неудобные. Потому что люди многие безработные, все равно так сидят. Ладно, кому-то если платят, но минимум. А -а -а. Я с вами послал. ну тут мера ведь вынуждена Ну, у вас в голове как то уверен, что это все выдумано. выдумано У меня такой уверенности примеру, нет <къех> Почему? Потому что сами знаете почему Если вы думаете, что нам прямо так голову морочат Голову Ой, беда Вы-то как вас... Как... Павел Анатольевич, да? А, да. Павел Анатольевич да. Павел Анатольевич я просто перешу всем немножко тебя. Понять, с кем я разговаривал. Это еще раз это сэр? И так хорошо сохранилось? Не хорошо сохранилось. Или это свеженькая? Свежее, да? Сколько Столько камер много, а? Сколько камер было много Приходится. Что вы можете? Сейчас поговорим. Так. Так. Ну я понимаю, так сейчас, скажем так, ну как-то. Старше что ли блять? Ну, да? объяснение. Мне. Ну, давайте Я, я, я, я вот присутся. так, и, я подписывался. Я... Ничего не это не больше, чем объяснять. Когда вы поедете на автомобиле, и будет у меня уже к вам в грустку по части нарушения правил оружия. Там уже будет другой разобраться. Сейчас мы с вами общаемся по поводу немножко к нему. Потому что вы здесь как бы. Собыли зачем-то. Я понимаю так, что попадает может по действию. То есть любое, любое какое-то такое собрание, оно уже должно быть. Вы нас собрали, мы ехали, спокойно. Да? А вы остановились, что такое? Конечно. Да. Конечно. Нас остановили из-за этого. Мы доедем, нет. что вряд нет. едем. Мы, мы же нормально. Вот, они генеральным, генеральным законом, э, прокуратурой Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации не наделена полномочиями по надзору за соблюдением Конституции Российской Федерации. Это что такое? Это полностью бездаконно. Что они вообще ни за что не отвечают. Это официальное письмо, которое мне когда-то что-то я не поверил, я начал. Удаст сюда запрос сделать. И получилось где-то, чтобы полностью, никто ни за что Есть Печь пунгур разворовали. Женщины постринат, закрыли, закрыли. Закры. Женщины на рынке торговали, рынок и так далее. Умирает. Вот вы сейчас, это, кто прижился где-то, нишу свою заняли, вам хорошо. А вот уйдешь на пенсию, уже по-другому все повернется. Дело в том, что активы Советского Союза бандитским путем, переворотом, захватил Эльск, наши советские активы. И их растормошили, разворовали, пенсионный фонд разворовали. Так что мне не российская федерация. Я тоже написал также письмо, куда... Ну, не жгадский, да, это говорят, как я вижу, вот это наше народное достояние. Куда деваете деньги? А мы вот дороги строим, мы, мы вот полицию содержим, армию содержим. А в других странах, допустим, Фицари, Фетки, там, в Швейцарии, в в Эмиратах, эмиратах ребенок родился, ему уже на книжку отчисляют. Вам что-то на книжку отчислили? Нет. Землей на Квартиры в ипотеке, нет? машины в ипотеке, да, ребят? Давайте не будем отвлекаться. Нет, мы будем. Мы будем отвлекаться. На то, что вы граждане СССР все. Ради Бога, это ваша оппозиция. Сейчас, Ирина, я нахожусь на службе. Я и зачем? У меня есть служебное удостоверение. Я понимаю. Зачем мы вас обслужили? Цель какая? Мы здесь не имеем права проехать. Мы не демонстрацию не устраивали, ничего. Зачем вы этот СССР собрали? Вот ребята шли. Вам позвонили, видимо, мы тут демонстрацию устраиваем. Какая демонстрация? Мы здесь приезжали. Мы остановились. Сейчас мы вас всех опросим. Зачем? Не надо. Если не надо, значит, просто перепишем ваше занятие. Мы вашу вас жизнь. не нуждаемся. Мы вас сюда не вызывали. Вы привлекаете внимание свое? Вот и полюбуйтесь. Не ваше внимание, полюбуйтесь. Мы до вас донесем информацию, из которой мы хотим вас и защитить. Вы, в первую очередь, стоите под ударом что вакцинация будет начинаться с вас. С вас? Вакцинация с гордой. Полиция. Онлайн. Так у меня и так онлайн. Нет, я говорю, должен получиться. У меня просто это. У тебя батарейка вот эта села. Ты онлайн выкладывай и.. А все, смотрят, и так онлайн, что ты? Пусть смотрят, что, что они делают, беспределят. Да, думают, да, думают да. силой подавить народ Что-то вообще. Тогда протоколы задержания делайте и все составляйте. Понятых протоколов не задержания. Вызывались. Нет, давайте по закону уже как-то будем. А то, -то вот. все Вы беззаконно дали приказ, и все остановить. У меня все нормально, все спокойно. Зачем? Ко мне что-то какие-то претензии Какое? Какое административное? Вот какое? Я не могу здесь находиться. Я не могу... Мне конституция указки. даже, моя же, имею. я имею право да, передвигаться. Это, мне не, это указ, он там в себе внутренний указ, пусть хоть что делает. Это незаконно. Вот я знаю, что это незаконно. А вот вы, видимо, не в курсе вот как я могу с вами разговаривать, если вы этого не знаете, да? Вам сверху дали указ, и вы действуете. А законно это или незаконно, вы даже не проверили это по Давайте я не буду вам ничего говорить. Ничего и писать не буду. Зачем? Это мое право. Я вас ни сюда не вызывала. Мне это не надо. Участковый, по-моему, очень находится Участковый какой? Участковый, по Поселок Первомайский. Поселок очень приятно. А здесь не Первомайка же? Ну, здесь не Первомайка, здесь не очень приятно. Но. Имею право нести службу в любом месте. Хорошо, согласен. Здесь, у нас протокол. С вас необходимо взять объяснение, в документы, Пожалуйста. Ну, у меня документов с собой нет, Сегодня. я не обязана их с собой не Представьте себе, пожалуйста. Я Ираида Геннадьевна Майдановская. У -у -у. Признаете то, что нарушили эстиму? Нет, не признаю, я не ничего признаю. не, не нарушала. Объяснение будете давать по этому поводу? Ну не сейчас. 20.6 прим один. Это какая статья? О чем она? Нарушение повышенной готовности. А то она у вас повышена готовность, а у меня нет. И самоизоляции у меня нет. Когда объяснения будете готовы дать? А давайте как мы созвонимся, договоримся, встретимся. Ну, подписывать я ничего не буду. Хорошо, понял. Вас так будет, пожалуйста. Вы ко мне обращаетесь? Да, я к вам. Я уже обращался. Я уже обращался. Вы сейчас вставали. ко мне обращались. Здорово-полномоченный, то есть Вадим В. Сергеевич. Еще телефон пусть зарепаратируем, нет? Да, это, конечно, Сейчас Копич, да? Владимир Сергеевич. Женый участкового полномочий полиции. МВД хорошо. Теперь вы, пожалуйста, Там Мин, еще МВД да, в России. В России пишется с маленькой. Садите, а у меня большой. Тут а а, а в этот... миллион, Он, На машинах везде. МВД России, в России, в России с маленькой. России. Ну, то есть даже в этом в плане. Объяснение уже, уже нарушение федерального закона. 53 о русском языке. Нарушение режима повышенной готовности. Указ? Указ, да? Указ губернатора БМСКК, номер 23. Самое занятия. Там. Что такое самоизоляция? Там, в указе, говорится о нарушении повышенной готовности веленной мобильтории Пермского края. Так, самоизоляция, которая ведена по поводу да? паводков и пожаров. Ну, в этом указе слово самоизоляция получается. Да? Можете ознакомить? Нет, нет, да? Что такое самоизоляция? Я не собираюсь вам вести дискуссию. Вы я объяснение спрашиваю. будете давать? Я поводку? вас спрашиваю. Да? Вы меня, вы, вы, вы меня спрашиваете. Я да, не собираюсь спрашивает. с вами вести дискуссию. в да. Я, я хочу выяснить, на основании чего меня хотят нарушить. Я, я вам я уже объяснил, не вам вот. неоднократно. Я говорю, самоизоляция, на основании самоизоляции. Я хочу выяснить, что такое самоизоляция. Можете с этим ознакомиться в указе губернатора да. Кринского да. А там не прописано, что вы такое самоизоляция. А про вам про самоизоляцию никто не говорит. Вам говорят о нарушении режима повышенной готовности. Повышенная готовность. Это, а в чем она выражается? Повышенная готовность. В связи с пандемией коронавируса вот. 19 да. а Что у нас да. говорит? Каком? Что, что говорит? Вирус? Я вас не понимаю, что вы это в хотите Что вы хотите? Вы объяснение не будете не добавить? Нет, конечно, я по советски? Чем, чем По советски. Я гражданин Советского Все Союза, а вы гражданин какого государства? Жених Российской Федерации. Вот. А я гражданин Советского Все Союза. Понят, У нас с, с вами разные правовые поле. Вы обращались. Врачальник снимаем... обращался. Это мне тоже Вы объяснение будете давать? Уже в курсе всех событий. А вы как должны обращаться? Пред, пред, предоставить должны свои полномочия. полномочия на Копич Вадим Сергеевич. Вы уже удостоверение мое осмотрели. Это я смотрел Он может, он может даже не Человек рядом, ну, только я я подглядывал только копич Вадим Сергеевич. У вас удостоверение фальшивое? Не по ГОСТу. Все оформлено. Под... Скажите, как... Расшифровки нету. Печать не по ГОСТу. МВД России, как расшифровываться? А Россия как расшифроваться? Нарушение русского языка. Федеральный закон 53. Нет, у вас, у вас фальшивые корочки. Как я могу вам я доверять? говорить по Это не дискуссия, это серьезно. С фальшивыми документами. На вас надо протокол составлять. На вас протокол надо составлять. Вы с фальшивыми документами ходите. Вас как зовут? Представьтесь, пожалуйста, с кем он общается. Статья Статья 51. Конституции. Вы пожалуйста, Стадия 51 Конституции. Она говорит о том, что не каждый имеет присягу и близких родственников. Не то, что не имеет права представляться. Она говорит о близких показания. Федеральный закон 152 о персональных данных. Каким постороннему Самый человеку могут доверять что-то? показания. Какие показания? У да, него документы не в порядке. То, что... я к вам пойду скажете, Кто такой? Я также спрошу. Близкие показания вам говорят. Есть свидетельские? Кому? Кому? Он кто такой? Они а тоже как вас зовут? Так он-то кто такой? Всякий встречный, поперечный, будет ходить, спрашивать документы у меня. То есть вообще никому документы ваши предъявлять не имеете права и не будете? Так нет, надо спрашивать, у вас бы соответствовали вашим же вашим, правовым нашим законам, если вы их так читаете. Здравствуйте, граждане Советского Союза. Чтобы не занимать начальник межмуниципального отдела моего «Водороссия» в да? Наверное, знаете, уже выкладываете. У нас существует указ губернатора номер 23, который запрещает проведение любых видов массовых мероприятий. шествий, пикетирование, без разницы. Вы послушайте, да? Если вы с чем-то не согласны, вы же активисты, да? Активно проявляете свою гражданскую позицию. Вы попробуйте эту позицию объяснить суду. Значит, сегодня, вот прямо сейчас, наши сотрудники возьмут у вас объяснение, составят протоколы об административном правонарушениях за нарушение кодекса об административных правонарушениях. Вы не согласны будете в суде, пожалуйста, суд учтет вашу позицию, как это он обычно делает, если посчитают, что вы виновны, привлекут вас к административной ответственности. Если посчитают, что вы не невиновны, значит вас оправдают. Все. Давайте не будем время никого. занимать не у себя, да, не у наших сотрудников. Давайте. Мы ехали, мы доехали до танка, сфотографировались, поехали. В да я все место, понимаю. Снова сфотографировались. снова сфотографировались, поехали в другое место, да? Мы никого не трогали, мы не создавали ни митингов, ничего. Правильно? Мы не говорим, что вы создаете митинги, Вы сейчас там, демонстрацию сейчас... Нет, я говорю сейчас... о том, что вы нарушили вы указ хотим. губернатора. Указ Такой? губернатора это закон. Это закон. Это нормативный это документ Это субъекта федерации. Это... Это у нас указ. административным кодексом предусмотрена административная ответственность. Какая? Статья 20.6 прим. 1. Несоблюдение. Несоблюдение. Нарушение порядка при проведении... Где, где конституция-то у нас? Конституция? Есть конституция? Покажи, передвижение. Суда ну суда как, суда ну суда как? Суда мы суда по суда закону... Вы возьмите в суд эту конституцию. Нет, мы зачем? Зачем? Зачем вам суду нужны? Хорошо, давайте это. Андрей Михайлович. Вы сейчас повышенная готовность. Кто-то ее объявлял? Конечно. Губернатор обидел. Президент ему такого указ, права дал, подождите, Указ. Подождите. Указ. Это не, не закон. Так хорошо. Вы указ, да, давайте не договоримся закон. так. Это же все можно в суде решить. Мы И там мы посмотрим. Не надо нам не никаких прав. судов. Суды так. тем более вы ваши. А опасаетесь что ли? Нет, если суды если на вашей стороне, мы им не доверяем, мы судам не доверяем сейчас. Зачем вы наше время тратите? Время, деньги. Слышали об этом? Конечно, Зачем слышали. нас остановили? Мы что, путешествие организовали? Вы нарушили административный кодекс. Нет, мы ничего не нарушали. У нас зафиксировано все. На До доброе здоровье шага. вы это можете предъявить в суд? Вопрос можно, какую статью мы нарушили? Вот вы спросите у людей, День которые нарушили. нас первые Но? приехали остановить, вы и спросите. нарушили 20.6 прим. 1 Это ваше мнение. Это ваше мнение. Нет, это ваше мнение. Но, вы давайте, не видели ситуацию. Давайте мы сейчас спросим, кто у нас первые это, подъехали сюда. Же давайте как это Нет, у вас уже самоуправство сейчас идет. Вот, ребята, честно, как это идет самоуправство. Вы просто Почему? хотите свой народ здесь же, здесь же, в этом же кунгуре, здесь же сами же свой народ здесь убивают. Я, говорю, не я говорю, нарушение самоизоляции. Правильно? И что, к это чему это потом? Дети-то наши не где будут тут расти? Китай, если каждый нет, вот нет, так вот сейчас будет свой не народ не щемит. Я, я понял. Я говорю, очень, далеко очень далеко. Ну а как? А как? Это 37-й год, это нельзя забывать. Это история, если ее забывает, она повторяется. Признаки какие нарушения? Можем вас паспорт? конечно. Я вам все сразу объясню, сразу покажу. Запрещено чем? Основание чего? чего? чего? Паспорт. Конечно. И, да? конечно. А в каких случаях паспорт выявляется, расскажите мне По Для составления протокола бессмертимного права нарушений. Вот что я нарушил? Пункт 20.6.1 Самоизоляция Конечно Так, теперь мне разъясните, что такое самоизоляция Мне сначала ваш паспорт не, подождите, я хочу выяснить Вам разъяснили Что разъяснили? такое самоизоляция? Вы я понимаете? вам еще раз повторять не хочу абсолютно Вам сказал уже начальник отдела МОМ Адреси Кумбурский Рассказал товарищ майор Я еще раз буду вам это говорить Конечно Для чего? Да, я сейчас буду еще спрашивать Пока, пока статья 140 Я уголовного кодекса. Вы, вы должны все предоставить документы. Да, доверенность. И тоже доверенность от уже стоящего руководства. Печати не по государственному Вы должны предоставить, мы запрашиваем Какие? вас, на каких основаниях вы вообще не на документы я вижу тебя. Стокия 140. Нет, почему ни о чем. Так-то вы, если у нас это, Вы имеете право... Да, конечно, у мы, мы имеем право, да. Имеем право, имеем право. Попросите, я предъявлю. Вы я еще пока вот, вот с ребятами тоже разговаривал. Вы-то зарплату получаете, а народ-то не получает зарплату? Полиция там зажирова. Ещё повышеннее вам. Да? Да, я умею. Подобранный по-хорошему. Составить документы, и все, и расходимся. Сотрудники ДПС позволить уходят по своим направлениям, какие проблемы нет. Чтобы проехать по городу, вы тогда. Вот тут у вас теоретически называется сейчас. Чтобы вам нарушать сейчас по федеральному закону 54, ошествие 51 митинга. Вот, ну, проще там где-то, ну, на каких-то больших Вы расстояниях. Вы можете, да, видеть полицейскую машину, чтобы нас сопроводили просто по городу, проехать по городу? Я, конечно, не могу. Почему нет? Да потому что нельзя а это если, делать, если я хочу. Вы, почему, Вы? Я, почему я не имею права выразить свою волю в том, что Вы, сегодня, пап, 1 мая, я согласен, это мой праздник, я согласен. это мой праздник. Я согласен. Это мой праздник. А а мы, правильно. А мы правильнее делали, мы никому не мешали, мы ехали тихонько. Мы я вам сейчас объясню. Если бы не было режима, полученные готовности. Да да на федеральном нет, уровне есть постоянно правительство, да правительство, да правительство, да правительство, да правительство, правительство которое говорит, так давайте это. Если вы что такое самоизоляция? Хочу изолировать, хочу вас, правильно? Как это? Какого понятия? Зачем ты у меня самоизоляция? Вы в суде там выскажите свою точку зрения, вы же ничего не боитесь, вы же ничего не боитесь, вы же не боитесь, что такая проблема Нет, доводите до суда, Только суд, только суд примет решение вино вы или нет. В любом случае протоколы будут составлены. Поэтому давайте, чтобы время не терять ни ваше, ни наше, составили протоколы, разошлись, все получили повестку сюда. Решение суда есть в вашу пользу. Вы пришли, сказали, заявили, что все полицейские были неправы. Если мы неправы, мы вам принесем свои извинения. Мы считаем пока себя правым. Точно. Если да, мы не правы, конечно, принесем. Хорошо. Поэтому, если мы неправы, мы вам принесем свои извинения. Мы считаем пока себя правым. Точно. Если да, мы не правы конечно, принесем. Хорошо. Пожалуйста, давай, поэтому... Павел у вас есть документы сейчас с собой? Полностью все, все документы, вот, которые... Самоизоляция, что такое... Да, да нет, это в суде, не, в суде покажем. Не, просто. ну конечно, конечно, так, зачем доводить, все доводить вот это, за, за, доводить вот это человек, до суда надо, сейчас? До суда. суда всех? Да. Ну, вот, здесь давайте всех. Нет, каждый отдельно. Вы потом можете это взять доверенность и, и, и выступить, и с каждым сотрудником, с каждым гражданином, и представить его интересы. Проблем ты ведь нет, там а, обязательно надо протоколы составить Конечно, какой я какой-то определенный. Отчитаться да, слова, да. отчитаться, да вам получается надо. Не надо нам плану отчитываться здесь постоянно, да мы никогда не отчитывались. Да да отчитывались. отчитывались. Сложно, сложно народ, я вообще не понимаю. Наши не дети не здесь не тоже, блин, все в садике все ходят, шкулы ходят, не знаю, мы плохого ничего никому не делаем. Если дальнейшие ваши действия, вы Михайлович, дальнейшие ваши действия. Вот я, например, отказываюсь от чего? Какие-то показания давать, какие-то объяснения там писать, да? Ходят, <с <с и подписывать какие-то бумаги. Так вы так и не пишите, что ничего не хочу. А зачем, зачем я буду, писать, если так, я так. так вы свою позицию-то отстоите. Какую позицию? Я оставил позицию. Как вы тогда хотите сказать, что вы ничего не, не нарушили? Я не хочу, я не буду. А я что нарушил? Что я нарушил? Вы нарушили административный кодекс. Я их вам разъясняю. Если вы говорите, что Административный кодекс насчет, насчет чего? Насчет указа губернатора. Но это не закон. Я еще раз вам объясняю. Это нормативный документ. Да. Да нет. Да нет. И ну, не не не не разведем. Не да не нет, не бомба. Не не да, не не да, ну то пошло, давайте не выполним. Мы просто постоим. До двух часов. Ну, то есть. Вы, получается, как, ну, немножко опасаетесь, да, что вы выигрываете Нет, мы не опасаемся. Мы просто не хотим. Мы просто не хотим. Далее еще ваши действия, Андрей Михайлович. Да? Вы же на транспорте поедете, да? Мы же остановимся. Он вот. против вашего вот. водительского удостоверения. Вы же обязаны мне придти, когда поедем, да? Звони пусть палатку <свят> ну, <будем свят> разбивать <свят> <свят> А почему детский сад, мы законы не Мы же, блин, плохого ничего никому не сделали Одно никому плохого ничего не сделали Никому не мешали Дают приказы сверху Завтра вам дадут просто расстреливать Нас просто, вот мирных граждан Дадут расстреливать, не будете расстреливать Прежде чем говорить, вы законы-то почитайте Мы их читаем, их постоянно, они каждый день меняются Они каждый день меняются все в худшую сторону, только меняется против народа, меняется и все. Откажите, скажите, я все. <с breathe> а мы отказываемся здесь, здесь просто отказываемся <с Santana> и все. Вы, до таких лет доживлены, у вас есть давайте не усугублительную ситуацию. Если вы говорите, что мы правы, все, вы пишите, что мы правы, даже вы можете ничего не писать. Буду, давай. на основании чего я какие-то данные, сли, да, персональные 51-го сети не да. нет, я сейчас вам объясняю я ничего не хочу давай никому ничего объяснять не хочу ну, зарплату отрабатывают действие. против своего народа идут, я вообще не понимаю так к чему это все идет Здесь ничего не было такого. Мы ехали спокойно. Кто нас остановил? За что остановил? Вы не можете не предъявить ничего. Я сейчас, на объясняю, данный момент, мне просто-напросто да. Илья Михайлович, я ничего давать не буду. Дальнейшие ваши действия, я еще раз спрашиваю. Достаем оружие и стреляем, да? Ну, вот сейчас дали такие полномочия, дали такие полномочия. Я это вам уже объяснил один раз. Надо было объяснить еще раз. А вы почему опять не Ну, что, мы Я вас спросил, ваши дальнейшее действие, если я отказываюсь от всего, то, что вы мне сейчас говорите, все, да, на доброе здоровье, вы это можете в документе указать. Да я мы не хотим ничего не перед тем отчитываться, мы не должны отчитываться. Вот честно, вот, вот честно, мы же в этом городе живем, да? Мы, и вот мы ведь не покаяем никому. Мы плохого мы не говорим, ничего не сделали. Вы мы выехали 1 мая. У нас, у нас есть предки, блин, мы их, мы своих предков уважаем, понимаете? Мы не, говорим, мы не подчиняемся пакостите. никому, то мы ничего плохого не то сделали. Что вы никого не подчиняетесь. Вы нарушаете закон. Какой закон? Какой закон? Словом уже закон? Да У нас нет, закону Путин закон. только подписывал. Нет, У нас закон. еще не ввели новую конституцию. Считали, вы давайте давайте, давайте уже как-то уже будем по закону. Закон. Если это есть такие законы. Закон. Вы же знаете термин. Это нормативный акт. Ну, это же Вы будете с, с нейтральными министрами, которые вам об этом все скажут. То есть получается, что вы даже свои права в суде не хочется отставить, да? да? потому что суд да, на вашей стороне жалко. всегда. Мне жалко своего личного времени. У меня вам... есть тоже огород, у меня есть семья, у меня есть дом, я должна чем-то заниматься и вот отвлекаться на то, что вот вы тут сейчас беспределом занимаетесь, вы пытаетесь ну, фабриковать я, говорил, дело. Вы... я должна потом вы в суд идти, в от... я не боюсь, у меня права. времени я нет. Я считаю, вы же считаете так, я считаю по-другому. Я не хочу в свое время тратить на какие-то суды, которые да. вы предлагаете вы мне участвовать. Я не хочу в этом участвовать. Мы это не принимаем. Ну, это потому что мы строить, ничего не да. нарушили. Абсолютно ничего. А зачем я буду Суд какой-то, какой который вы помогаете? Давайте я вам предложу куда-нибудь тоже сходить. Вы же не пойдете туда, да? Что? А давайте мы встретимся, а чтобы а по документам поработать по наших. Вот вы нам предоставьте, вот опровергните наши документы. Тогда будет другой разговор. Знаете, а вот прекрасно. вы знаете, мы даже в суд пойдем. Если вы опровергните документы, которые у нас есть. В суде скажу, нет, мы лучшими... с скажу вами... Нет, мы с вами лично встретимся да, конечно, Предоставим нет. вам документы но И вы попробуйте Последнее, последнее бежу... время скрывайте Потому что да. нас даже не пускают Нет, ну у нас сейчас На сегодняшний день в режим До повышенной, этого... да до почему? По... До повышенной готовности нет, Пожалуйста, я принимаю два раза, в... два раза Андрей в Андрей Михайлович, до повышенной готовности Нас уже через проходную не пропускают почему? Придите для... здесь Все Сейчас но... Вы знаете, да вы, знаете, вы, знаете вы знаете, два раза в, в месяц, Поэтому да, да. Без проблем, мы с вами поговорим. вы же вы приходите там и говорите, вот мы такие, это, ярые активисты, да, вы такие это знаете, вы активисты, вы вы знаете, свою активность в суде. Зачем нам суд какой-то? знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы суд вы знаете, вы я вам объясню, ну, это, вы... это уже самоуправство просто вы... начинается, отрабатывают, ничего, отрабатывают, просто, просто все, зайти. Здесь показывают, ничего не будут. Зарплату от того, себе отрабатывают. Да? Ваши дальнейшие действия, я уже третий, четвертый раз уже спрашиваю. Ваши дальнейшие действия, в отношении вас, да, всех, будут составлены в любом случае административный вопрос. Сегодня, завтра, послезавтра. Они уйдут в суд. Суд их рассмотрит и примет, чего? и примет одно решение на основании нарушения федерального закона, который э, предусмотрен в Кодексе об административных правонарушениях. Э, ссылаясь на этот федеральный закон, вы э, ссылаетесь на какой э, нормативный акт, да, э, который доказывает виновность этого федерального закона? Мы ссылаемся на статью шесть административного вот ссылаясь на этот закон, вы ссылаетесь на какой правовой акт, что мы нарушили. Что? что вы нарушили указ губернатора. Указ губернатора это закон? Конечно. А, это это да. не закон. А. закон. Ну не закон. Ну, Андрей Андрей Михайлович, теорию, не вы прекрасно надо... знаете, что это не закон. В теорию мы не будем вникать. Это предложение. Предложение народа, указ Любой указ это предложение народу. А народ думает, делать это или нет. Это просто народ уже привык. Сейчас, на данный момент, то есть до да такой может, степени, и у вас опасения-то есть, что у вас осудят. Да? Нет, да, не он надо, не осудит. Не надо, надо... С удовольствием встретимся. Кстати, мы вот у вас были, у вас там есть зал, там народу много входит. Соберите, у вас этот народ абсолютно неграмотный, кто у вас работает. Вы специально держите, наверное... Они по только по знают 19-3 и больше ничего не знают. Они не знают, по какому документу гражданство определяется. Вот сейчас мы с людьми вашими говорили, они абсолютно не знают вот этого. Давайте мы до них донесем, давайте мы их... Маленько осведомим о чем -то. Зачем? Почему вы их держите в таком неведении? Все, Вам удобно такими управлять людьми, которые ничего не знают? Попов, они уволятся, если узнают. Достань телефон, засними фото изображение представителей. Я тебе объясняю, в любом случае ваши э, отношения у вас будут ставлены. Телефон у него зарегистрирован, э, За что? Что? Вот. что он вот. все зарегистрировано. Знаете что? А, Давайте а, мы дадим говорите. газетку, а там наши телефоны. Ну, смотрите, какое самоуправство уже идет. Это уже просто самоуправство против собственного народа идет. Вы знаете, да, мы вам и видео нашли. Вот и онлайн-трансляция идет даже в Ютубе. Вот я, я просто вот как оно есть, вот так и говорю. Все наши телефоны есть. Я звоните. Я Хорошо, звоните, будем встречаться. А? А? А? А? Ну, почему? Вот, я говорю, вот вы хотели. Вот вы, вы, вы активно, а где-то вы немножко опасаетесь. Вы нет, видите, мы нет, нет не мы не опасаемся. Послушайте, мы послушайте, договоримся. Мы ничего не опасаемся. Если мы бы мы если бы, Андрей Михайлович, если бы мы опасались, мы бы сейчас сидели дома под диваном. То есть теплое с кардиками. также. Вы понимаете? С такими же этими веселыми, добрыми лицами. Придите в суд и скажите, что полицейские неправомерные... Мы придем в том протоколы. случае, если это вот открытое судебное заседание, вот вы, при... вы пригласите всех своих А это уже суд суду решать. Какое будет заседание? Откройте, а нет? Просто нет. так, если я тогда стоять, один один, ну, это не вы, же правы, вы же правы. Я вы права. Он, мне не права надо защитника. Тиховый. Мне не надо. Я хочу, чтобы ваши граждане, ваши сотрудники присутствовали. И я не боюсь. И я приду, и я выступлю. Ну, с удовольствием. Я считаю, что вы не, а вот, а да мы вот личное я, время вы просто теряемся. Это просто о незаконности. Вот эти вот, вот эти вот то, что сейчас вам приказывают, эти вот отдают, они незаконны просто. Мы у нас губернатор, у нас губернатор, губернатор. Кто Либо вот у нас лениров. губернатор? Дальше. У нас подписывает у нас Путин, на так-то приказывает. Действий. Мы хотели ускорбящей да матери, матери сфотографироваться еще. Там на 40. Имеем право. Или вы сейчас Да ничего они сейчас Вот работа, работа иди, а своих же людей тут. Ни за что. Павел давайте не будем задерживать. Я сейчас отойду вас. Не, нет, не, от надо, от... Нет. не сейчас. Нет, не Хорошо, не что, вы сейчас так... придете сюда, я запишу Да нет, может, может, может, можешь записать, записать, может, может, может, может, может, может, может, если я сейчас, давайте так сделаем, если я сейчас попрошу, что вы нам у, угрозы будете? Вы, вы нас отпускаете? Ну, зачем? Или? Вот зачем как? вот эти с все? Сейчас я переговорю, э, дам какие-то ну, показания, давайте. Вы нас отпустите все? С другими мы тоже пообщались. Ну так не получилось не. опять. Нет, отшел. Ну, ну, ну вы хорошо идите, с поповым пообщайтесь. А потом все получится. Напомню, все получится. Я же не говорю получится. Опа, поп, пообщайтесь. Ну так нет, вы сейчас. Э, Я вам говорю, что или сегодня, или завтра, или в отношении каждого мы, из присутствующих будет составлен протокол об административном правонарушении. Мы сейчас Просто это будет ваше время завтра, послезавтра. Или это мы сделаем сейчас. Если вы все считаете себя правыми, то вы это в суде можете спокойно свою позицию отстоять. И суд скажет, что да. Там, Иванов, Петров, Сидоров не виновен в совершении этого административного правонарушения. Все, а так получается, что вы говорить, говорите, говорите вы, вы сейчас говорите так, получается, да? как мне э, показалось. Я не знаю, может быть, Не показалось. Показалось. Но я так думаю, что вы мне сейчас говорите. Я сейчас на вас составлю ну, э, какой-то там протокол, да? а суд будет решать, виновен ты или не виновен. Но! Вы протокол уже составите. Вы уже посчитаете меня виновным. Ну как это нет? Протокол. Как это нет? Подождите, подождите. Я, я вам объясняю. Вы мне сейчас говорите напрямую. Я составляю протокол. протокол? Потому что вы уже виноваты. Вы идете в суд, а потом уже доказываете протокол. Протокол Су. это свидетельство того, что вы совершили какое-то по нашему усмотрению правонарушение. Виновный вы или вот, невиновный? Я определяю суд. Вот. Я вам об этом и объясняю. вы мне сейчас говорите, что вы уже виновны, потому что на вас протокол был? Составлен. Мы считаем, что вы нарушили правонарушение да. по законодательству. Да. Мы должны да. в отношении вас составить административный протокол. Все. Да. А виновный, вы, виновный? вы уже напрямую, напрямую мне говорите, нашему... предлагаете то вы виновны, идите в суд, разбирайтесь. А суд уже решать было, виновны или нет. Правильно? Значит, вы уже виноваты меня считаете. Если вы мне протокол составите. С учетом того, что вы где-то это транслируете, я вам разрешение транслирую свое изображение. 19.3 Я вам говорю, что. Нет, 19.3 К нам, к нам обратились, нас задержали. Мы выявляем правонарушение. Какие, что мы нарушили? Вы, вы готовы? Я сегодня. Я вас еще, сегодня... мне, еще раз раз Сколько... каждого сфотографирует. Давайте, еще раз. Вы mm. готовы? 51 статья. 51 статья. 51 статья. 51 статья. Вы готовы? На 51 50. статья. Все. 50 это 50 уже самоупрасно. 50... 286 330. Это да, конечно, уже самоуправство идет. Нет, это серьезно это говорю, че? Что... комитет соответствующую проверку. Поэтому. Да мы видим, видим, какие действия против простого народа, против простых мирных граждан. Какие, да. какие действия сейчас происходят? Мирные граждане. Да, мирные и... граждане, мы неплохого ничего не сделали. Сегодня, не сегодня говорю, праздник, 1 выстрелили. мая. Моих я... дедов, прадедов, Вы забыли праздник. Мы видели этот праздник. Нет, мы, не мы всегда праздновали, ходили на демонстрацию. Просто, что... Просто им дали такие собираетесь приказы, собираетесь, приказы выдачься. дали против мирного народа идти. Вот так они вот так идут. Предаем свою историю. -то -то, вообще -то, вот, приказ дали и все, и без разницы вообще закон не закон это что-то вот, все видится. А? Я думаю, они туда пошли пообщаться. Э, ну, это ты с натиц. Ты с натиц. Да, собрать бы у всех полицейских кучу, Ну, конечно, они все это знают, это все, все понимают, зарплату платят. И ладно, да а что, сыт голодного нет, не поймет, Сыт вот голодного никогда вижу, не поймёт. Не знают гражданство. Каким документом. Не знают многие. Не знают, покажу, а этот а ничего ведь не ответил. Я от него спросила. Такие, такая у нас обстановка в стране в полном... Ну как зарплату-то надо отрабатывать, ага? Ну что, работай, конечно. Да. Андрей Михайлович, вам бы ваших сотрудников всех переписать что вы, да, потому что... вы можете в быть свободны Вас никто не держит Я ни хочу никак. переписать ваших сотрудников Разрешите? Разрешите? Документы, Разрешите? Документы, нет. Вы запрещаете, да? Ваших сотрудников переписать Запрещаете? Андрей Михайлович? Я вам уже все сказал что... Андрей Михайлович я вам... До свидания, я вас не держу, можете быть свободны я... Я, я к вам обращаюсь Реально. Реально, Спасибо, Вы запрещаете, да? Ваших сотрудников Тех, кто не писал. Вот да. у нас такой мать Я не вернусь А если я забылею А вы болеете Тогда что-то да. я должен вас вытеснить да. Финкелера нанимайте Сотрудники да. да. полиции Всем большое спасибо за общение Будем рады с вами общаться предоставить вам документы нет, почему вы пишете? Здесь мы объяснение тоже? Мне как надо быть? было сначала объяснить все, а потом э, вот писать. Статья Есть, не нет, нет, тоже не будет, да? Сейчас, здесь, сейчас. Там, мне подкова. Давайте купить. Возьмите водочку. Да как понятые, да, получается? <как> <как> <как> <как> да, да, да. <как> что, долго еще, да? Нет, сейчас. Понят... Ритом, что ли, на понятые, а вам пятьдесят первую статью разъяснили, граждане понятые? Не Так здесь и приговор сами подписывают, без разницы, просто роспись надо поставить и все, да? Там написано, все сдаю. Имущество. Да, да, да. Все. Сдаю. Я бы ни за какие деньги не пошел бы вообще в полицию служить вообще. Ну ни за какие бы, хоть хоть там миллиард, блин, давай. ты же надо свой народ так не любить. Ты сфоткай это все. подпись Протокол, а? а Неблагодарно это дело. Уехал, все. Все, вы что, справитесь? Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Ну, там пишут, да. Ехали бы спокойно себе, ехали, да? Никого не трогали? Никого не трогали. нет Надо надо было что-то это, да? Выписать им, и никого не... Ну что, потом мы будем. Выписывать им будем. Не понял? Что, все нормально? 15 лет есть, чего? 15 лет и приговор, да? Все, поехали дальше. Поехал, да? Чё, едем дальше? Что? Я пишет. Пишет, пишет, пишет. Ладно. А я написал, написал. Я написал, написал. Хотели, прочитать, сейчас сразу не разберешь объяснения. Мои права мнения объяснены. С протоколом не согласен. 51 статья мнения озвучено. По моей просьбе для юридической помощи отказано. что ну, это? Я, я, всё, я, сам, Паша Нах, держи. На, я выдержал? это я. Сейчас это, я вот сейчас. Что дальше? да. Да, да, конечно.